Легче, проще, уже не кажется так бесконечно без тебя Ночи, хочешь, мне наплевать, чего теперь ты хочешь без меня с вселенная Чем было сделать выводы, я остаюсь. Но, да. Я сильнее, я больше сильна и счастлива, одна не боюсь пись. И этот мир у тебя.